Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Лоу и я представляю Международный бизнес-колледж корпорации ФОХО. Очень рад нашей сегодняшней встрече, в ходе которой мы поговорим о проблеме боли в шее и плечах. По своему определению, боль в шее и плечах – это проблема, возникающая из-за болевых симптомов в соответствующих областях. Сами по себе, боли в шее и плечах не являются заболеванием, а являются симптоматическим проявлением. Чаще всего, когда мы говорим о болях в шее и плечах, мы подразумеваем возникновение болевых симптомов в области шейного отдела позвоночника и плечевых суставов. Соответственно, данная проблема имеет два направления. Что Шейный отдел позвоночника состоит из семи позвонков. Он соединяет голову и тело а также является локацией концентрации ци и крови. Часто из-за искривления или изменения состояния тела позвонков возникает целый ряд симптоматических проявлений. Например, с возрастом могут происходить дегенеративные изменения в теле позвонка. Подобные изменения приводят к возникновению дискомфорта в голове. Например, могут возникать ощущения головокружения, болей или затвердевания мышц шеи. Разновидностей нарушений, возникающих в области плеча, много. Например, переутомление может привести к переретриту плеча. Негативное воздействие внешних факторов, таких как холод, ветер, также может приводить к местному застою крови, что провоцирует боли в плече. Подвижность плеча связана с мышцами и суставами. Из-за чрезмерной активности плеча или перенапряжения также могут появляться боли в плече. Если длительное время не уделять внимания их регуляции, то возможно дальнейшее возникновение болей, а не менее плеча и целой руки. При возникновении данной проблемы, кроме локальной мышечной боли, может также возникать отраженная боль. Например, защемление нервов шейными позвонками вызывает отраженную боль или онемение. В современной жизни боли, возникающие в шее и плечах, очень часто встречаются. Подобные нарушения возникают у людей в молодом и среднем и в пожилом возрасте. Но чаще всего им подвержены люди среднего и пожилого возраста. Какие существуют причины возникновения боли в шее и плечах? Первая причина уменьшение жизненных сил ЦИ и крови. Подержание двигательной активности необходимо питание тканей, которое происходит благодаря циркуляции ЦИ и крови. С возрастом в организме уменьшается объем ЦИ и крови. В результате они в меньшем количестве достигают областей шеи и плеч. На первых этапах могут возникать ощущения усталости, но со временем объем поступаемой ЦИ и крови уменьшается, и в результате возникают боли. В ЦИНе такие боли называют болями, возникающими от дефицита ЦИ и крови. При возникновении болей в шее и плечах у людей среднего и пожилого возраста, в первую очередь, в качестве причины их возникновения, стоит рассмотреть дефицит ЦИ и крови. Вторая причина – это блокирование энергетических каналов. Через шею и плечи проходят триянских и триинских ручных энергетических каналов. Когда они блокируются, могут проявляться локальные ощущения дискомфорта и болей. Основываясь на клинический опыт работы, можно сказать, что в 40% случаев локальные боли возникают из-за блокирования энергетических каналов. Если боли возникают по первой причине, то у них есть характерная особенность. Они возникают в фиксированное время. Например, у некоторых людей боли проявляются в 5-6 утра, из-за них они пробуждаются. У других приступы боли проявляются в полночь. Поэтому, когда мы встречаем проявление болевых симптомов в шее и плечах в фиксированное время, первая причина, которую мы рассматриваем, это непроходимость энергетических каналов. Третья причина возникновения боли в шее и плечах, это чрезмерное переутомление. В повседневной жизни мы длительное время проводим на работе, где мы часто пребываем в статическом положении. Например, делаем записи. Это также может привести к искривлению шейного позвоночника. После длительного пребывания в статическом положении могут возникать ощущения тяжести, ломоты. По истечении еще более длительного времени они перерастают в боли головокружения или же проявление ухудшения кровоснабжения. При возникновении боли в шее и плечах у молодых людей, первоочередно, в качестве причины их возникновения, мы рассматриваем сидячую работу. Четвертая причина связана с состоянием суставов. Наши суставы имеют определенный запас подвижности. Например, плечевой сустав позволяет нам выполнять движение вперед, в сторону, назад, а также выполнять вращение и вытягивание. Накопление в суставе патогенных факторов холода и ветра также приводит к уменьшению его подвижности А в свою очередь, нарушение подвижности сустава также может провоцировать возникновение болей Например, люди, проживающие в холодном климате, чаще подвержены возникновению подобных проблем в первых этапах при проникновении патогенного фактора холода в сустав не возникает никаких ощущений, но после длительного накопления он приводит к ухудшению циркуляции ци и крови. Другими словами, накопление холода негативно влияет на поступление ци и крови к суставу что также может провоцировать возникновение боли? Причин, вызывающих боли в шее и плече, действительно очень много. Только что мы говорили о таких причинах, как уменьшение количества ци крови, блокирование энергетических каналов, локальное негативное влияние на суставы и переутомление. Данные причины относятся к самым распространенным, но наряду с ними существует множество других причин, например, асептическое воспаление или туберкулезная инфекция также могут вызывать боли. В ходе общения о болях, возникающих в шее и плечах, нужно также добавить, что боли могут возникать не только по причине одного отдельного фактора, но также из-за совокупности двух или даже трех факторов вместе. Поэтому для регуляции болей в шее и плечах необходимо продолжительное время, физиологические страдания. Очень часто я встречаю пациентов, обращающихся ко мне для регуляции, которых приводят близкие, так как они не в состоянии передвигаться самостоятельно. Более того, чаще всего их гримаса выражает сильные страдания. Обычно подобные страдания тяжело поддаются устранению в быстрые сроки. Я не рекомендую прибегать к использованию обезболивающих средств. Несмотря на то, что обезболивающие средства снимают боль, они могут вызывать привыкание. В результате при применении обезболивающих средств боли уменьшается, но при остановке их применения боли еще больше усиливаются. Первое воздействие подобных болей – это физиологические мучения, которые постепенно приводят ко второму воздействию. Это психологические страдания. У большинства людей, страдающих от боли в шее и плечах, возникает проблема плохого качества сна и сопутствующие проблемы, способные возникать от отсутствия возможности нормально восстановиться во время ночного сна. Если это происходит на протяжении длительного времени, то этим могут быть спровоцированы расстройства нервной системы, приводящие к тревоге и бессоннице. Многим людям, страдающим от болей, тяжело уснуть. В результате, на следующий день они чувствуют вялость и подавленность. Поэтому психологическое воздействие подобных болей намного разрушительнее возможного физиологического вреда. Третье воздействие – это негативное влияние на режим жизни и работы. Боли в шее и плечах снижают работоспособность. Например, сегодня мне нужно написать статью, но не завершив ее даже наполовину, у меня возникают невыносимые боли в шее и плечах которые не позволяют дальше работать в нормальном режиме. Также подобные боли влияют на возможность поднятия тяжелых предметов. Поэтому, несмотря на то, что боли в шее и плечах являются всего лишь симптомом, они наносят огромный вред человеку и могут нарушать нашу привычную жизнь. Бездействие при подобных болях в течение длительного времени может привести к изменению физиологических изгибов в области шейного позвоночника. Поэтому рекомендую в первую очередь правильно выбирать подушку и матрас Это позволит дополнительно защитить шейный отдел позвоночника При наблюдении за большим числом людей, страдающих от боли в шее и плечах Была обнаружена общая закономерность Как правило, у всех присутствовали привычки неправильного поведения И систематические нарушения распорядка режима дня Например, неправильное положение тела во время сна ...выбор подушки. Через время изменяется степень физиологических изгибов, что приводит к защемлению нервов и в результате отраженной боли. У меня был клиент, у которого болела рука от плеча и до кончиков пальцев. По сути, это классический пример проявления защемления нервов. Позднее я порекомендовал ему заменить подушку, и симптоматические проявления в очень быстрые сроки уменьшились. Для людей среднего и преклонного возраста нужно стараться ограничить подъем тяжелых предметов. Состояние мышц и суставов ухудшается. Поэтому при резком подъеме тяжелого предмета, например, большого цветочного горшка и тому подобного, могут с легкостью произойти повреждения. Помимо коррекции подобных деталей в повседневной жизни, стоит также обратить внимание на состояние функций внутренних органов. Например, людей, вспыльчивых по своей натуре, в традиционной китайской медицине относят к категории людей, которые в большей степени подвержены к возникновению нарушений печени. В свою очередь, в традиционной китайской медицине состояние печени связывают с состоянием связок, а связки обуславливают подвижность суставов и мышц. Поэтому людям среднего и пожилого возраста, кроме коррекции поведения и режима дня, рекомендуется обратить внимание на эмоциональное состояние. В будущем обратите внимание на следующую особенность. Как правило, у людей, страдающих от боли в шее и плечах, часто возникает неудовлетворенное эмоциональное состояние. Поэтому при болях в шее и плечах первое, что нужно предпринять, это скорректировать привычки. Второе, нужно скорректировать эмоциональное состояние и следить за настроением. Еще один немаловажный момент, нужно заботиться о состоянии функций органов. Почечная и печеночная недостаточность приводит к уменьшению синавиальной жидкости в суставах. Например, плечевой состав позволяет осуществлять движение вперед, назад, вверх, вниз, а также выполнять вращение. Внутри состава содержится большое количество синовиальной жидкости, и если ее количество уменьшается, то велика вероятность возникновения спайки и локального воспаления, которые также могут вызывать боли. Для людей среднего и пожилого возраста, у которых уже проявилось снижение функций печени и почек, как естественный процесс старения, рекомендуется принимать больше в пищу продуктов, способных регулировать функции почек и печени, или оздоровительную продукцию. Из продукции оздоровительного питания нашей компании можно использовать эликсир феникс или капсулы линджи. Они эффективно регулируют состояние печени и почек. Старайтесь обращать больше внимания на детали в режиме распорядка вашего дня и привычках поведения, Заботьтесь о состоянии печени, почек, а также о своем эмоциональном состоянии. Еще один способ активной регуляции, позволяющий улучшить состояние суставов и мышц, это использование биоэнергомассажера. Биоэнергомассажер главным образом очищает энергетические каналы, улучшает локальную циркуляцию ЦИ и крови. Не случайно, в программу обучения во время БЭМ-семинаров у нас включена специальная техника, направленная на регуляцию шеи и плечевых суставов. Партнеры, принимавшие участие в продвинутых БЭМ-семинарах, обязательно изучали ее. С помощью только проводящих перчаток выполняется воздействие вначале на заднесерединный энергетический канал. Затем на энергетический канал мочевого пузыря. Затем выполняются локальные воздействия на область плечевого сустава или, например, на область биологически активной точки Даджуй. На шее расположена очень важная биологически активная точка, называющаяся Даджуй. Она считается одной из ключевых точек, в которой сосредоточено пересечение нескольких энергетических каналов энергии инь-ян, ци и крови. С помощью биоэнергомассажера мы можем, в на точку даджуй, направлять большее количество энергии в наше тело. После всего 30 минут воздействия на биологически активную точку даджуй, состояние шеи и плеч значительно улучшается. Специально для уменьшения боли в плече мы применяем технику фиксированного воздействия на сустав. Биоэнергомассажер используется в комплексе со специальным массажным гелем состав которого входит большое количество растительных компонентов традиционной китайской медицины, которые позволяют устранить застои и активизировать кровообращение. Также комплексное применение токопроводящих перчаток позволяет эффективно провести все питательные вещества в глубокие слои. Конечно же, многие могут возразить, сказав, что использование биоэнергомассажера предусматривает наличие второго человека что иногда делает его применение не очень удобным. В таком случае хочу сказать вам, что биоэнергомассажер можно использовать самостоятельно для себя. Обратите внимание, в домашних условиях мы можем самостоятельно использовать биоэнергомассажер для уменьшения боли в шее и плечах. Для этого предусмотрены специальные накладки. На их черную поверхность наносится массажный гель, затем подключаем провода, Обратные концы проводов подключаем разъем с отметкой плюс. Затем мы помещаем данные накладки под стопы. На вторую пару накладок не нужно наносить никаких дополнительных средств. Накладки расположены внизу мы кладем под стопы. А второй комплект прикрепляем на проблемную зону. Например, если боли возникают здесь, мы помещаем накладку в эту зону. Если данная зона также болит, то вторую накладку помещаем на нее. Оставляем накладки в области плеча приблизительно на 30 минут и регулируем работу прибора с помощью кнопок на рабочей панели таким образом при болях в шее и плечах мы можем использовать специальную технику биоэнергорегуляции при условии помощи другого человека или же применять БЭМ с помощью накладок самостоятельно для себя также БМ можно использовать при дискомфорте в шее например дома во время просмотра телевизора накладки можно нанести в область шейного позвоночника а комплект Темных накладок поместить под стопы, нажав на кнопку для включения и выполнить регуляцию Кстати, обратите внимание, эти накладки подключаются в разъемы с отметкой минус А эти накладки, которые мы кладем под стопы, подключаются в разъем с отметкой плюс Поэтому при болях в шее и плечах, кроме коррекции поведения, мы также используем биоэнергомассажер в Китае я принимал нескольких пациентов, страдающих от боли в шее и плечах, среди которых была 70-летняя пожилая женщина. Из-за боли в плече у нее не поднималась рука. Ее рука доходила до определенного уровня и больше не поднималась вверх. После первого использования БЭМа, рука моментально начала подниматься. Поэтому биоэнергомассажер, благодаря трансформации токов до состояния подобного биотока, насыщает наш организм энергии, что позволяет значительно облегчать страдания наших клиентов. В настоящее время существует большое число людей, у которых из-за боли в шее и плечах появилось тревожное состояние или психические нарушения. Эти состояния возникают из-за сильных болей, которые не всегда удается устранить. В Китае люди прибегают к иглотерапии, медикаментозным блокадам, массажу, но в итоге все равно не получается решить проблему. Боли могут продолжаться в течение полугода, года и даже большего времени. В результате у человека возникает тревожность, а через время – депрессия. Благодаря применению биоэнергорегуляции происходит активное решение подобных проблем. Есть очень важная деталь, на которую стоит обратить внимание. При использовании биоэнергомассажера нужно обязательно параллельно использовать продукцию, Внутренней регуляции ФОХО. Например, наши мягкие капсулы с кальцием Хайцалгай. Капсулы Хайцалгай восстанавливают в организме кальций, что позволяет сбалансировать состояние костной системы. Кальций необходим и для нашего шейного позвоночника, и для плечевых суставов. Поэтому самым целевым продуктом оздоровительного питания – при регуляции болей в шее и плечах, является кальций хайцалгай. Хайцалгай также тонизирует почки. Из-за снижения функции почек и печени уменьшается количество синовиальной жидкости. Особенно это начинает ощутимо проявляться в возрасте после 40 лет. Кроме кальция хайцалгай, также рекомендуется второй продукт. Это эликсир феникс. В состав эликсира «Феникс» входит кардицепс китайский. Эликсир «Феникс» также хорошо тонизирует почки. Кардицепс китайский на лучшем образом воздействует на энергетические каналы легких и почек. Поэтому он эффективнее других продуктов, регулирует их состояние. Хочу обратить ваше внимание, что... В традиционной китайской медицине определение почек отличается от их концепции в западной медицине. Эликсир Феникс не только восполняет почки и тем самым улучшает состояние костей, но также способствует регуляции внутренних органов. Он обладает мощными свойствами по регуляции организма. Если мы говорим об очистке, у нас есть интенсивная очистка и легкая очистка. То, что касается восстановления, его можно достичь с помощью кальция, хайцогаи. Но ключевым является наличие регуляции. В начале лекции, когда мы рассматривали сами причины возникновения боли в шее и плечах, мы говорили о недостаточном количестве ци и крови. Также говорили о блокировании энергетических каналов. Также говорили о нарушении функций внутренних органов. При блокировании энергетических каналов мы можем использовать БЭМ. При уменьшении количества жизненных сил и нарушении работы внутренних органов мы используем эликсир феникс. Для регуляции боли в шее и плечах, кроме кальция и эликсира феникс, можно также использовать эликсир три драгоценности. Эликсир три драгоценности обладает мощным эффектом по восстановлению организма. В традиционной китайской медицине такой эффект также называется сатанизирующим эффектом. Эликсир «Три драгоценности» эффективно уменьшает боли в шее и плечах. На первых этапах возникновения проблем люди, страдающие от боли в шее и плечах, ощущают ломоту, а на более поздних этапах уже возникает ощущение болей. В эликсире «Три драгоценности» содержится большое количество питательных компонентов. Он обладает мощным действием при болях, возникающих из-за воспаления. И последний продукт из серии оздоровительного питания, который также нужно использовать, Мы это эликсир с пиптидами Чаще всего данные ощущения возникают из-за накопления в мышцах молочной кислоты. <связывается> Наши мышцы состоят из большого количества <связывается> мышечных волокон. <связывается> Мышечные в волокна, в свою очередь, состоят из клеток. <связывается> Поэтому для клиентов, страдающих от болей в шее и плечах, мы обязательно предлагаем после выполнения бионергорегуляции принять эликсир с пептидами Женшеня. Эликсир с пептидами женьшеня одинаково хорошо подходит при болях в шее и плечах и молодым, и пожилым людям. Например, в России сравнительно холодный климат. Холодный климат, в свою очередь, не способствует регуляции боли в шее и плечах. Чем холоднее регион, тем чаще в нем встречаются люди, страдающие от боли в шее и плечах. Поэтому дам дополнительный совет в данной ситуации. Обязательно следите за поддержанием температуры и не переохлаждайтесь. Говоря о поддержании температуры тела, это особенность которую нужно учитывать не только в зимний сезон. Также нужно следить за поддержанием температуры тела и летом. Многие спросят, зачем, ведь летом и так жарко. С точки зрения традиционной китайской медицины, летом многие разогреваются, потеют, поры расширяются. А если поры открыты, то в этот момент наше тело максимально подвержено проникновению патогенных факторов холода и ветра. После попадания в организм эти факторы накапливаются. В молодом возрасте они не дают о себе знать, но с возрастом из-за них начинают проявляться симптомы ломоты, тяжести и боли. Поэтому многие люди страдают от боли в шее и плечах не только по причине старения, но еще по одной причине. Это отсутствие заботы о суставах в молодом возрасте. Бывает так, что во время жаркой погоды, летом, некоторые люди омывают или обрызгивают отдельные участки тела холодной водой. В традиционной китайской медицине это считается неприемлемым. Таким образом, для регуляции боли в шее и плечах, нужно регулировать привычки поведения. Вместе с применением биоэнергомассажера, принимать продукцию для внутренней регуляции. И, конечно же, следить за поддержанием температуры тела, особенно в зимний период времени. У многих клиентов, страдающих от болей, при согревании проблемной зоны боли значительно уменьшаются. В традиционной китайской медицине считается, что при локальном повышении температуры происходит улучшение циркуляции ци и крови. Поэтому для людей, страдающих от боли, обязательно нужно следить за поддержанием температуры тела зимой и не допускать переохлаждений. А в летний период времени также не стоит одеваться слишком легко. Всегда нужно следить за поддержанием температуры тела. Около 13% людей во всем мире страдают от боли в шее и плечах. В Китае людям, страдающим от боли в шее и плечах, выполняют иглоукалывание, применяют технику иглонож, но результаты не очень хорошие. После выполнения процедуры есть облегчение, но в скором времени боли снова возобновляются. Сегодня, после того, как корпорация ФОХУ предложила биоэнергомассажер, он действительно стал счастливым известием для людей, страдающих от боли в шее и плечах. Потому что данный прибор, регулируя боли, в первую очередь значительно уменьшает. Он решает боли на уровне их возникновения. Очищает каналы, увеличивает количество ци и крови, а также с помощью энергетического бальзама и массажного геля происходит насыщение питательными веществами и воздействие лекарственными компонентами. Использование биоэнергомассажера – это способ регуляции болей в шее и плечах, который будет эффективен на долгий срок. Если комплексно применить продукцию оздоровительного питания, то эффект будет более ощутимым. Данный прибор можно применять людям, у которых уже проявились боли. А также данный прибор еще больше подходит людям, у которых еще не проявились боли. В повседневной жизни из-за перенапряжения на работе или длительного пребывания в статическом положении происходит локальное изменение в циркуляции ЦИ и крови. На первых этапах, когда проблема еще не накопилась до критичного момента, в этот момент, если применить регуляцию, то циркуляцию ЦИ и крови сможет с легкостью восстановиться, и проблема возникновения боли будет устранена на корню. Другими словами, биоэнергомассажер подходит лицам, у которых уже появилась данная проблема, а также для ее профилактики. Список групп людей, которым подходит э, применение биоэнергомассажера, очень широк. Поэтому не нужно дожидаться возникновения боли, чтобы воспользоваться БЭМом. Для людей, у которых нет боли, данный прибор еще более востребован. Большое число людей достигли отличных результатов после применения биоэнергомассажера в комплексе с массажным гелем, энергетическим бальзамом и продукции для перорального применения. Особенно люди среднего и пожилого возраста. Подводя итоги сегодняшнего обучения, думаю, у вас появилось понимание того, что область шеи и плеч является очень уязвимыми. И боли в этих локациях очень распространены в современном мире. Ну и, конечно, нужно обращать внимание на коррекцию привычек поведения. Например, немаловажен выбор подходящей подушки для сна. Также немаловажно эмоциональное состояние. Важно следить за изменением температуры воздуха. Регуляция нарушения должна происходить с применением комплексных мер. Мы должны использовать комплекс мер для решения данной проблемы. И биоэнергомассажер в этом случае является неотъемлемым. Использование использовании БЭМа для регуляции нарушений не нужно забывать об использовании пероральной продукции для внутренней регуляции. Таким образом, результат будет еще более ощутимым а эффект более yeah. продолжительным.